В этом видео я расскажу, как пользоваться сервисом для типов соответствия Google AdWords. Заходим в утилиту для работы с типами соответствия Google AdWords, копируем сюда список ключевых слов, можете копировать сразу из WordStata. в поле предлоги вписываете нужные предлоги, ставите галочки на нужные виды соответствия, допустим, я хочу только точное соответствие, и нажимаете «Получить ключевые слова». Утилита сразу вам генерирует в нужном соответствии, все, что вам остается сделать, это скопировать в браузер.